Добрый день, дорогие друзья! Сегодня коротенькое видео о том, как озвучить русский текст на английском языке. И перед нами сайт, называется ком. такой у него адрес. Вот Здесь очень удобно и, за, в принципе, за небольшую цену вы можете, вот именно за небольшую цену вы можете озвучить ваш текст генератором голоса, то есть роботом. Здесь у нас присутствуют примеры озвучки, например, вот такая. Привет, это Филипп. Филипп. Я робот и озвучиваю голос для звукограмм. Кликай на ссылку и потестируй мой голос. Да, или вот женский Привет, голос. это Филипп. Шутка. Меня зовут Алена. Mm -hmm. Я робот и озвучиваю голос для звукограмм. Кликай на ссылку и потестируй мой голос. Ну, потестировать мы еще успеем. Голоса, но это про голоса профессиональные, как бы хорошо заточенные, с хорошим тембром, дикцией. Есть немножко голоса похуже. Они не про, но они стоят гораздо меньше. Когда вы только заходите в Звукограмм, этот сервис дарит вам 5 токенов. У меня из 5 осталось 2,5. Это примерно на 2,5 тысячи знаков не про голосами. Итак, следуем по озвучки текста и выходим на наше окошко куда нам нужно вставить определенный текст и этот текст будет у нас озвучен сразу могу сказать если вы будете тестировать тратить ваши токены тут их 5 было то э, не тестируйте весь текст сразу каким-то определенным голосом, а выделите кусочек, например, вот такой, одно предложение, да, а дальше уже манипулируйте голосами. Например, тут стоит у меня Даниил, и это будет озвучено на русском языке, чтобы на английском выбираем соответствующий флаг. Вот так. Флора. Эштон, Барбара, Дэнни, Лара, Анжела, Морган, ну и так далее, и так далее. Вот про голоса. Либи, Миа, Кэрол. Ну давайте возьмем какой-нибудь голос с индексом про Дэнни, например, и озвучим кусочек текста. Так, я поменяла, у меня тут ушло образец текста давайте возьмем откуда-нибудь ну например вот такой коротенький текст я скопирую и возвращаемся в наш сервис вставляем его сюда в окошко вот. И для тестирования голосом Дэнни мне хватит вот этого предложения. Заодно смотрите, как будут списываться токены. Итак, Дэнни, английский. Можно у Дэнни выбрать высоту голоса. Ну, у нас стоит в данном случае относительно нормальная высота. Скорость голоса также нормальная, вы можете увеличить или уменьшить на ваше усмотрение. Ну и все, когда вы готовы, называйте, нажимаете озвучить. Так, если вы увидите такую надпись, перейдите на оплатное. Давайте еще раз озвучить нажмем. Просто еще раз. Нажмите. Ну что, очень даже неплохо звучит. Все, ну вот видите, у меня скачалось 21 токен за озвучку именно этого фрагмента. Я могу его скачать, но мне он не нужен. Я хочу вам просто продемонстрировать еще какой-нибудь голос. Давайте возьмем не про Анжела». Итак, выделили озвучить... Ну вот видите, не очень хорошая дикция, да? Кстати, еще вот в чем вопрос. Русский текст может не очень корректно переводиться роботами, поэтому желательно, если вы на английском хотите его записать, давайте его скопируем. Войдем в Яндекс переводчик и сначала переведем этот текст на английский язык вот таким вот образом. Копировать. И потом вернемся в наш звукограмм, заменим наш текст. Видите, как получается? Вот заменили. И после этой замены давайте теперь уже корректно его озвучивать голосом Анжела, как мы и выбрали. Ожидаем результат. Ну, довольно-таки неплохо звучит. Единственное, что... Давайте поварьируем скорость. Я бы немножко замедлила. 0,9. Ну и высота голоса мне больше нравится пониже, да? На единичку пониже. Еще раз нажимаем озвучить голосом Анджела. Regular pharmacy. Regular pharmacy. Ну что ж, довольно-таки удовлетворительно озвучено. В любом случае нас англоязычная аудитория будет понимать. Вот так, друзья мои, такой неплохой метод. И смотрите, с меня списалось за эти эксперименты 30 токенов. Да. Ну, забрасывайте 100 рублей, и вам хватит этого супер-супер на все про все, Потому что какие тут у нас расценки, что такое токены. И почему они списываются. Вот смотрите. Пополнение баланса. 100 рублей плюс 5 токенов. У вас будет 105 токенов. 5 бонусных. То есть насколько пополняете. И плюс еще бонусные баллы вам даются. Но фактически я потратила сейчас в районе половины рубля. Да, ну пятьдесят копеек потратила, чтобы поэкспериментировать. Ну, в общем, довольно-таки приличный сервис. Вот, так что регистрируйтесь. Когда войдете сюда, входите по моей ссылке. У вас будет у вас будет бонус 10 токенов. И, пожалуйста, вы сможете еще и на эти 10 токенов бесплатно что-нибудь себе озвучить. Друзья, зачем нам нужно озвучивать речь? Ну, может быть, вам не нравится ваш голос по-английски, как он звучит. Возможно, вы не так свободно разговариваете по-английски. То есть, я думаю, что вот эта озвучка поможет нам Взяли свой текст, вставили туда, отредактировали его, как вам надо. Озвучили и сделали видео. К вам никаких придирок абсолютно от Ютуба не последует. Благодарность сервису, друзья мои, кому было полезно это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами была Диана, канал Тех Минимум. Всем пока! Овладеваем технической грамотой вместе. До встречи!